Алоха, соратники и коллеги. Я рискну предположить, что 90% населения не изъявляют никакого желания читать инструкции к своим свеженьким девайсам. Но потом судорожно разбираться в том, что ты там в пьяном угаре натыкал, что смартфон отказывается набирать супруги. А как на зло набирает то бывшим, то в шлюшечную, что ты с пеной у рта пытаешься доказать своей ненаглядной. Но не стоит расстраиваться, мой гений научного тыка. Так как на помощь спешит человек, который патологически любит изучать инструкции ко всему, что питается от розеток, либо от батареек, кроме инструкций и рекомендаций к применению лекарств. Это вотчина моей супруги. Не так давно у меня возникла потребность обзавестись радиосистемой для съемочной площадки, и мой выбор пал на свеженькую модель от Синхайза 4-го поколения 500-й серии. Почему именно на нее, могу рассказать в другом сравнительном видео, если на этом видео наберем тысячу лайков и побольше комментариев. И по привычному обычаю я прошерстил инструкции к всему девайсу, хотя в свое время уже изучал и к третьему поколению радиосистем, когда начинал с ними работать. Также изучил русскоязычный YouTube на наличие подробной видеоинструкции и не нашел ничего подробного, что удовлетворило бы мой пытливый ум». Поэтому появилось желание поделиться знаниями с художниками, которые не хотят разбираться с техническими аспектами. Ну и бюджета, чтобы нанять специалистов в лице меня, например, нет. Чтобы записать все качественно и лишиться головной боли на постпродакшене. Но это все лирика, поэтому перейдем к самому девайсу. Говорить о комплектации не имеет никакого смысла. Видео подобного рода полно в сети. Хотя стоит заметить, что сам производитель считает, что инструкция — это лишняя макулатура и намеренно не отягощает коробку этим заунывным чтивом. И укратко указывает ссылку, где такие чудики, как я, могут скачать инструкцию практически на всех языках. Перед нами приемник и передатчик. Визуально они отличаются лишь верхней частью девайса. На приемнике мы видим выходной 3,5-мм аудиоканал, на что нам указывает гравировка AF, то есть Audio Frequency. Также на новых моделях четвертого поколения 500 серии на приемнике находится выход под наушники для быстрого мониторинга сигнала. На передатчике находится входной разъем для петличного микрофона, либо какого-нибудь линейного сигнала, а также переключатель мьютирования аудиоканала, либо радиочастотного канала. Зависит от того, какие настройки вы выберете. Также, перевернув девайсы, вы сможете увидеть наклейки с обозначением EK. Это приемник, по-английски, ресивер, ESK. Передатчик, по-английски, трансмиттер. Звукорежиссеры любят их величать на английском языке. Чтобы включить приемник, необходимо для начала открыть крышку отсека под батарейки, нажав на две кнопки по бокам, затем долгим нажатием на кнопку On/Off включить девайс. На начальном экране слева мы увидим шкалу радиочастотного сигнала, который будет уменьшаться по мере отдаления от передатчика. Далее шкала аудиосигнала для контроля пиковых значений приемника. Сверху частота, на которой в данный момент настроен девайс. Название приемника, включен, выключен, либо находится в поиске Pilot Tom и значение остаточной емкости батарейки. Нажав еще раз на кнопку включения, появится окно, залитое темным фоном, где мы можем увидеть значение передатчика, а именно значение чувствительности входного канала и остаточная емкость батареи. Третий раз, нажав на кнопку включения, появится окно со значением банков и каналов, на которые настроена радиосистема, а также значение выходного канала. Кнопками вверх-вниз, когда вы не находитесь в меню, регулируется громкость наушников. Нажатием кнопки Set мы попадаем в меню настроек приемника. Типировое значение будет таким, на котором вы остановились в последний раз. В моем случае это функция Sync то есть синхронизация, посредством встроенного инфракрасного порта. После того, как вы нашли свободные частоты, настроили чувствительность, дали название девайсу, вам необходимо выбрать этот раздел кнопкой Set и поднести передатчик к двум круглым окошкам, так, чтобы примерно они совпали, и дождаться оповещения об успешной синхронизации радиосистемы. В следующем пункте меню «Phones Volume» Вы сможете настроить громкость наушников, что вы также можете сделать, находясь на главном экране. В пункте меню Squelch настраивается порог шумоподавления, в основном шума самой радиосистемы, к примеру, шипения при кратковременной потере сигнала. Порог шумоподавления отображается на главном экране, в зоне отображения уровня радиочастотного сигнала. В пункте меню Easy Setup Находится функция автоматического поиска свободных частот, а именно Reset для сброса списка свободных частот, сканированных ранее, Current List для выбора свободных частот в уже сканированной вами локации, Scan New List для сканирования свободных частот. Раздел Frequency Preset необходим для ручного выбора банков частот, если у вас, к примеру, не получилось засинхронизировать девайсы посредством функции Sync. В следующем разделе Name вы можете переименовать приемник. В разделе Audio Frequency Out вы настраиваете динамику выходного сигнала приемника. В разделе меню Auto Lock включается либо выключается функция блокировки клавиш от случайного нажатия. Под разделе Advanced в пункте Tune настраиваются пользовательские банки и частоты вручную, чтобы выбрать, в какой банк сохранить, вам необходимо зажать кнопку Set, находясь в меню Advanced на пункте Tune и дождаться, когда темным загорится нижний раздел, где можно выбрать 6 пользовательских банков по 32 канала в каждом, сохранить свое значение и уже впоследствии иметь быстрый доступ к частотам, которые вы сохранили ранее, но уже в основном разделе меню в подпункте Frequency Preset. В подразделе меню Sync Settings настраиваются те значения, которые вы хотите, чтобы назначались при каждой синхронизации приемника с передатчиком, а именно в SK Settings, то есть в настройке передатчика, пункт Sensitivity — это чувствительность входного сигнала. Функция автоматической блокировки клавиш. Функция мутирования аудиосигнала, либо радиочастотного сигнала ползунком на верхней грани передатчика. Мощность радиочастотного сигнала, где диапазон значения low — это 10, стандарт — 30, а high — 50. Для более стабильного приема на дальние расстояния необходима большая мощность радиочастотного сигнала. В этом пункте настраивается также SKM — ручной динамический микрофон, и SKP — плагон с поддержкой фантомного питания. Дальше в подменю Advanced находится пункт включения и выключения Pilot Tone, неслышимого сигнала, который постоянно передает передатчик приемника для стабильного радиочастотного приема. Также он дает другим радиосистемам понять, что частота занята, и также участвует в функции шумоподавления в Squelch Tone. В разделе LCD контраст настраивается контрастность экрана и функции Reset можно сбросить приемник к заводским настройкам. Далее мы видим версию прошивки и выход из-под меню Advanced. И на этом настройки приемника закончены. Настройку передатчика можно пропустить при правильной настройке Sync Settings, так как пункты меню, нуждающиеся в настройке, полностью совпадают со значением Sync Settings после синхронизации устройств. Наверное, единственное, что вам необходимо будет настроить уже на актере, это чувствительность входного канала, так как громкость голоса бывают разные, и сцены также бывают громкие, и чтобы не получить искажения на передатчике, нужно подстроить это значение по ситуации на площадке. Пожалуй, это все пункты, которые нужно знать при работе с радиосистемами Синхайза серии «Evolution Wireless». Если где-то я допустил ошибку, то добро пожаловать в комментарии. Давайте вместе сделаем полноценный мануал для начинающих звукорежиссеров и звукооператоров. Подвезите лайков к этому видео и не стесняйтесь писать комментарии, а также подписывайтесь на канал. Хочу поздравить, нас уже тысячи человек на канале, и я очень долго к этому шел. Оставайтесь со мной и приводите друзей. Адьос, амигос.